На днях на площади Свободы в Ереване прошел митинг оппозиционных партий, где протестующие выступили против политики премьер-министра Никол Пашиняна. После митинга жители Армении установили на площади Франции флаг сепаратистского образования под названием Арцах. Но вчера, 7 апреля, по инициативе партии Сосна ЦРР, был осквернен, а точнее закрашен флаг этого сепаратистского режима. Об этом передают армянские СМИ. Отметим, что 7 апреля в городе Арташак украли флаг сепаратистского режима. Видим, что поднятие флага в Армении становится опасным, передают армянские СМИ. Все это говорит о том, что армянское общество уже устало от уже и обмана, от преступлений карабахского клана, который долгие годы царит в Армении.